Bum, bum, bum. Я буду делать Валентинки для девочек своими лапами. Ой, привет. Ты на канале Magic Pets, я Эйвен и сегодня День Святого Валентина. И я буду делать антистресс Валентинки из подлапных средств. Для своих девчонок. А ты подписывайся на канал, э, ставь лайк э, и в вопросе там голосуй. Короче, да, а я, да, а я начинаю. Почему Эйвен сказал нам сидеть в этой комнате? Почему мы тоже не можем пойти сниматься? Я не понимаю, мы чем-то провинились что ли? Нет, тетя сегодня День Святого Валентина. Кисалис, перестань там драть штору. А что такое День Святого Валентина? Ну, это это когда девочки и мальчики тем, кто нравится, им Валентинки дарят. Да, Миш? Да, Юмичу, ты абсолютно права. Можешь называть меня мамой, а не Мишей. Понятно. Значит, братец Эйвен решил нам там Валентинки самодельные запилить. А мне Валентинку дарить некому. А я что-то не подумала, Мэн. А ты папе приготовила Валентинку? А? Да, я подготовила Валентинку. Подарок, а я потом покажу. Тысалис, может, хватит там штуру рудрать, а? чуть Я у тебя же парень был. Да, я выбрала себе парня, но оказалось, что он живет в другом городе, слишком далеко. Я к нему не поехала. Да и он ко мне не приехал. Короче, в любви не получилось. Вот, ладно. Может, мне лайв валентинку сделать? Что-то мы с ним давно не виделись. А ты? Юмичу, не тропись делать Валентинку и Лаю. Почему? А, мы попозже тебе скажем. Я о чем-то не в курсе? А, попозже, Юми. Так, розовый кинетический песок будет для Валентинки Софи. Еще есть кинетическая глина. Кинетический э, пластик, по-моему, да, засух. И у меня есть гигантский э, лизун. Наверное, это будет валентинка для киса Алисы. Так, похоже, мой пластилин э, тоже засух. Но зато у меня есть разные украшения. Ладно, пусть валентинки будут не по цветам. Придется фантазировать. Эээ, извините, девочки. Так, начнем со Софишиной Валентинки. Надо высыпать сюда. Так, кинетического песочка. Так, ой. Э -э -э. Ну. Ладно, теперь это все нужно аккуратненько сюда прижать. А теперь мне понадобится вот эта вот валентиночная формочка. Прекрасно подойдет. Так, накладываем ее сюда на песочек. А теперь еще вот этой вот формочкой. Вот так отлично я. Просто гениальный диайвайщик. Надо это как-то украсить. Посыпем блесточками. Ну, вроде неплохо надо размазать. Софишен цвет розовый. У меня есть розовые блестки. Еще их тоже надо туда насыпать. Да я просто гений, какая красота у меня получается. Ну и что, что я тут э, вокруг везде э, насвинячил немного. Надо нам в шкафу прибраться, а то он уже не закрывается. Че, София, ты расстраиваешься, что парня нет? Ну да, если честно. Хорошо, что у меня есть муж, Иван. А у меня. И мне это поняло настроение, но ненадолго. Я тоже смотрела, кто быстрее есть, и я знаю кто. Киса Алиса, только не раскрывай секрет, пусть подписчики посмотрят сами. А я уже смотрела и знаю кто победил в челлендже. Киса Алиса, только не говори, пусть подписчики сами узнают. Как вы думаете, кто из нас быстрее всех? Кушает, а? Короче, сходи и посмотри наш супер челлендж. Это было очень круто. А, я скажу самую подписчикам, кто победил, кто быстрее ел. Киса, Алиса, вечно ты все хочешь испортить. Что же за натура у тебя такая кошачья? Я не кошка. Я собака, понятно? Если ты всем расскажешь, то ты будешь кошкой, понятно? Я собака, а не кошка. Веди себя прилично хотя бы в день святого Валентина. Собака. Будешь кошкой, если выдашь наш секрет, понятно? Собака. А будешь кошкой, если расскажешь. Отстань, я как отгазу тебе лапу, как собака. Не выдавай секрет, иначе подписчикам будет неинтересно. А я тебе все равно уши оторву. Валентинка для моей сестры Софии готова. Приступаем к валентинке. Э, вот так вот. Давай. Для моей приемной дочери, Юми Ичу. Зачем я все время говорю, что она приемная? Для Юмичу. Прости, Юмичу, но желтого цвета у меня не оказалось. Так, сейчас вытащим нашу кинетическую глину из баночки. Отлично, я супергений. Диайваев. Расключим хорошенько нашу глиночку. Придержим форму. Мы вчера, кстати, снимали крутой челлендж, что быстрее ест. Э, но они сегодня с нами нет, потому что у нее случилось авария. На своем канале Мэджик она все рассказала. Вот такое сердечко получается. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Надо потом это видео сходить посмотреть. Вот такие звездочки будут у Юмичу украшением. Отлично, Валентинка для Юмичу готова. Кинетический песок намного мягче, чем глина. Он очень прикольно падает, тает. А глина держит форму. Это хорошо. Приступаем к Валентинке для киса Алисы. Из гигантского космического лизуна. Сейчас мне нужно его для начала расплющить. Надо найти течет Софи нового парня, чтобы было кому дарить Валентинки на день святого Валентина. Да уж, даже у Рики и Лаки любовь. И у муравьев, и у всех. У одной у меня нет. У меня мушельмана, киса Алиса и Юмичу еще молоды для парней. А ч это, мы молоды-то? Мелкая! Киса Алиса, ты рвать в сторону и хватать меня за хвост, слышишь? И ещё мелкая. Мы не мелкие. И вообще у меня есть и это Илай. А Юмичу, ты на Илай, это слишком не рассчитывай. Да, он же тоже молодой еще, ну, понимаешь. Я не поняла. Что происходит? Вы что-то от меня явно скрываете. Да когда же я уже закончу? Давай скорей. Давай, придавливайся, дурацкий лизун. Готово. Кусочки из-под э, формочки отодрались отлично. А у меня получилась космическая лизунистая Валентинка. Я не дурак, но можно было э, сразу положить ее вот в эту формочку Хэллоу Китти, как раз для кисы Алисы. Так, букву К я не подготовил, но у меня есть красивое черное сердечко. Мне кажется, оно отлично будет смотреться с космосом. Я просто гений Дня Святого Валентина есть. Сделал самые лучшие красивые валентинки для своих девочек. Дочка Юми, сестра Софи и киса Алиса, не знаю кем мне приходится, хотя она говорит, что она собака. А теперь моя жена Миша. Для нее я уже давно купил э, не валентиновский подарок. Я припрятал его сюда в лежанку уже давно. Так как моя Мишенька собирает коллекцию Мишек, в честь Дня Святого Валентина я подарил нового Мишка в коллекцию с надписью «Лав» и сердечком. Я гений. Ну все, мужик свои дела сделал все подарочки готовы, и нужно только э -э, да, прибрать все, что я тут натворил. Ну, ладно, чуть попозже. Пусть еще там посидят. Если честно, мне уже надоело тут сидеть. Да, может, поехали уже. Да, пойдемте сниматься. Ну, если пап чуть не доделал, тофи! Подождите меня! Я запуталась в шторах! Я с вами хочу! Я тоже хочу день Святого Валентина праздновать! Зачем я залезла в эти шторы? Говорили же Вылезла. Дуратка, я что Я тебя накажу. Буду тебя кусать, как настоящая собака. Я тебя съедила, покусаю. Позже накажу. Подождите меня, я с вами. Кейван, вот ты тут сам на валентинке делаешь. Девочки, по-моему, в рано. А пуль нам дает там сидеть уже. Но я еще тут это прибраться не успел. Так что ты я тут делал-то. Я я, я я я в, в валентинке вам делал. Давайте уже о Валентинке подарите и расскажите Мне поирая лая Юмичу. Это Валентинка для меня! Какая красивая! Молодец, Эйвен! Спасибо, папуля, тебе большое! Судя по буквам, это Валентинка для меня, и она розовая! Спасибо, братик! Большое, так классно! Жаль, мне некому дарить Валентинки! А я знаю, что вот эта красивая без буквы для меня! Потому что я люблю лизунов! Кисалистый угадала! А это что? Это медведь! Это, наверное, Валентинка для меня! Но я же. Большое, Эйвен. Поздравляю, девочки вас всех с днем святого Валентина. Хоть это и не русский праздник, круто. Так что сыграем-то? Подождите, вы слышите? Кто-то стучится, кто-то пришел. Это точно Няня? Да, Аня после аварии там разбирается. Это не она. Мы вроде как никого не ждем, да? Да. А кто это может быть? Я уже открыла. Это курьер. Он кому-то принес Валентинку. Здравствуйте, я курьер. Вот передали какой-то Кисе Алисе. А, до свидания. Я думаю, это мне Иван прислал. И он приехал. А кто мог прислать Валентинку Кися? Да, это очень странно. Кто бы это мог быть? Прочитай, что там написано, Алис. Тут написано, я от тебя балдею. И что-то в коробочке есть. Давай, открывай, Алис, скорее! Тут фигурка Хэллоу Китти и вкусняшки. Кто мог мне такое прислать? И правда, ребята, кто мог поздравить кису Алису Днем Святого Валентина? Она никого не знает, кроме нас. А может он смотрит канал? Эй, ты бы хоть тут прибрался. Уверены, что там Хэллоу Китти, может, это Элай? Нет, Юмичу, это не Элай. Ой, про Илай, тебе сейчас все расскажем. Так а кто это мог быть тогда, Может быть, кто-то. Может быть это поклонник у Кисы появился? Может это какой-нибудь пес блогер с YouTube, осмотрел ты меня и влюбился? Если это так, то не пес, а кот Кисалис. Даже если кот, разве на ютубе есть коты, которым я могу понравиться? Конечно есть. И видимо он в тебя влюбился и прислал тебе валентинку. Может подписчики знают, что это за кот, может быть? Напишите в комментариях, ребята, свои предположения. А для тебя, Иван, у меня тоже есть не подарок, это. Правда ты не забыла обо мне так приятно. Так как ты любишь мячики, я приготовила тебе валентиновский с, с днем дорогой! Мама, будь Спасибо, э, Миша, я люблю тебя! Все вокруг друг друга любят! Киса Лиса и Юмичу, у них еще все впереди, а я-то уже не молода! Так, старики, а теперь серьезно! Вы надарили там друг другу Валентина, а что с моим Илаем? Юмичу, боюсь, мы должны тебе сказать кое-что очень грустное! Да, Юмичу, только не нервничай! Лай больше не твой парень! Как ты не мой парень? Вы что, прикалываетесь что ли? У нас есть его голосовое сообщение, которое он прислал давно, но мы тебе не хотели показывать! Он прислал мне поздравить! Ладно, э -э, включай, Софи. Я этого не хотела, но включаю. Ладно. Вот. Привет, покемон! Это Илай. Короче, с наступающим тебе Новым годом. И это я хотел тебе сказать, что, ну, сама понимаешь, типа, у меня новая девчонка, но ты поняла, ты сама-то толком быть со мной не хотела, но я подумал, ну. Короче, ты там, не грусти, с Новым Годом тебя, Рождеством, и я уезжаю в отпуск с ней, а потом мы вернемся и можем увидеться, мы же, типа, друзья, да, мы же останемся друзьями, да, Покемон, ну, короче, пока, удачи тебе, и, да. Что? Что он сказал? Он сказал, что удачи тебе, а кто такой Илай? Он тоже был твой поклонник, как uh, у меня теперь есть. Yeah. Это шутка, да? Шутка же? Вы шутили? Нет, прости, Юмичу. Мы не виноваты. Очень грустно. А почему грустно? Это шутка. Он так пошутил. Н нет, Юмичу, понимаешь, э -э парни бросают своих девушек, а девушки парней. Вот. И это и просто... И это просто нужно пережить. Все, пройдет. Да, он пошутил. Я, я не верю. Он не мог так сделать. Он меня любил. Сильно. Сильно. Стоп. Это день Валентиновский розыгрыш от Илая, да? Нет, Юмичу, он поздравляет тебя с Новым Годом и Рождеством, потому что это было до Нового Года еще. Отправил он это сообщение. Мы просто не хотели тебе говорить. Это так фигня. Я не, не верю. Такого не, не, не может такого быть. Это да шутка. Он пошутил, никуда он не уехал. Нет, Юми, это не шутка. Не шутка, Юмичу. Мы не врём тебе, Юми. И он не врал. Мы все видели. Ну, не видели, но знаем от его мамы. Нет, я, я, я, я не поверю в Тимон, пойдм лучше посмотрим челлендж на главном канале Magic Family или пофоткаемся в Инстаграм. Спасибо Эвану за поздравления с Днем Святого Валентина.